Всем привет! В наше время очень популярны различные устройства для умного дома. Вот и я решила приобрести на Алиэкспресс беспроводной умный звонок. Пришло все аккуратно упакованное в стильной фирменной коробочке. С обратной стороны была указана комплектация и вид розетки. Мне нужна была именно евро-розетка. Я выбрала набор из приемника и одной кнопки, но есть еще варианты у продавца с приемником и двумя кнопками, или наоборот с двумя приемниками и одной кнопкой. Внутри все аккуратно упаковано. В коробочке вы найдете наклейку на звонок, которая имеет надпись на английском «Пожалуйста, позвоните». Еще есть инструкция на английском языке, а также два варианта крепления для кнопки. С помощью двухсторонней наклейки или с помощью шурупчиков. Кнопочку звонка можно просто приклеить снаружи. Но учитывая особенности наших стран, стоит все-таки покрепче привинтить ее шурупчиками. Инструкция с картинками, там все понятно. Да и установить все очень просто. Воткните блок в розетку внутри дома, в кнопочку вставьте батарейку на 12 вольт. В комплект она не входит, но найти ее в ближайшем магазине техники не составит труда. А затем прикрепите кнопку снаружи. Вот и все. Не надо протягивать провода, не надо ничего долго устанавливать, все очень и очень просто. На блоке питания вы найдете две кнопочки. Четырехступенчатый регулятор громкости от 20 до 80 дБ и выбор мелодий. Выбор музыкальных композиций огромный, аж 58 штук. Можно менять хоть каждую неделю. А еще можно играть с помощью него в Угадай мелодию, так как есть довольно популярные мотивы. В нижней части коробки вы найдете кнопку для двери. Сделано все качественно и аккуратно, и на приемнике, и на кнопке есть защитная пленка. С обратной стороны кнопки нанесена разметка под крепление. Спереди на кнопке нарисован колокольчик. Кстати, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик под видео. Ну что же, давайте скорее протестируем наше устройство. Сначала давайте проверим, как регулируется громкость звука. А теперь выберем. насладились разными мелодиями, можно сказать, что звук действительно очень громкий и звонок вы точно услышите. А теперь давайте откроем нашу кнопку и посмотрим как она устроена изнутри. Вы увидите микросхемку и место под батарейку. Нам надо вставить туда батарейку на 12 вольт, чтобы испытать работу кнопки. Это мы и делаем и собираем кнопку обратно. А теперь проверяем. А еще на видео вам плохо видно, потому что светло, но на приемнике также работает круговая синяя подсветка. То есть, если кто-то будет звонить, приемник будет и играть мелодию, и светиться. Это очень полезная функция. Все отлично работает.